Какие из регионов Северного Кавказа, по твоему мнению, Россию будут русифицировать? Ну, я не буду, конечно, называть здесь никакие а, республики, потому что это обидит наших братьев, проживающих в этих республиках. Но я думаю, каждой республики ну, люди знают положение а, своего народа. И просто нужно, нужно это осознавать, принимать эти вещи и, и этому сопротивляться. Сопротивляться этой русификации.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 Аноним. Что за логика? Ахмед подталкивал народ на войну против России, потом подталкивал народ на войну против народа. Сидел бы дома и не подталкивал никого, убив... никого убивать мусульман. Ну да, было бы хорошо, если бы он просто сидел и никого никуда не подталкивал. А если нефть закончится, что будешь делать? А я не рассчитываю на нефть. У меня ее и нет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 то они приводят страну к успеху. Да ладно, кавказских бойцов награждали гер... Георгиевскими крестами еще в Российской империи, и они этим гордились. Награди русского или украинца каким-нибудь серебряным полумесяцем думаешь обидеться, а... насчет того, что кавказцев награждали, ты абсолютно прав, это были вот как раз предшественники да, предки вот этих сегодняшних. Кавказцев, которых сегодня награждают этими а, крестами а, уважаемые у нас народе кавказцы они их никогда никто не награждал серебряными вообще никакими российскими наградами вообще никакими это считалось у нас очень зашкварным а, зашкварной темой и я, наверное, те имена, которые даже могу припомнить людей, которых, там, как ты говоришь, награждали, которые служили, это, это те имена, которые у нас в народе, их ни в коем случае, ни, уважением никаким они не пользуются. А что касается второй части, обиделись бы украинцы, украинцы или, или русские. Мне сложно судить, я не знаю, потому что в исламе нет такой символики, у нас нет таких символов. Вот этот полумесяц, звездочка, это не символ ислама на самом деле. Он вообще появился при Османской империи далеко после ниспослания ислама. Символом ислама являются, являются люди. Девушка, покрытая в хиджабе да, в соответствии с исламом. Вот это символ ислама. Мужчина, у которого борода и под укороченные усы. Это символ ислама. То есть мы, у нас нет вот таких символов. Поэтому мне сложно об этом говорить. Мне сказать. Понимаете, вот крест – это явный символ а, христианства. Хоть он, ну ладно, не, не будем вдаваться как, в, в эти моменты. Это символ христианства, и это понятно, что когда ты его даешь мусульманину, это, это неправильно. А вот в обратном направлении у меня нет ничего того, что я мог бы представить и сказать, что вот, вот это, если подать. Но я не знаю. Так как полумесяц, ну, это не является символом ислама, понимаете? Это... Даже если сегодня кому-то из немусульман, допустим, что-то... Да, хотя я даже видел не мусульман которые, например, могут себе нанести полумесяц, вообще не, никак не, а, не ассоциируя это с исламом Ну, просто им нравится полумесяц, понимаете? А мусульмане не может просто им нравиться крест и носить его, он не может. Чувствуете разницу?